Собрал ЧМ-приемник ТД 2071 т вот в смд исполнении. Вот это целый супергетеродийный ЧМ-приемник в одной микросхеме. Принимает тут полтора мегагерц. Ну, по даташиту работает до 108 мегагерц. Ну, чуваки с ютюба говорят и до 145 в принципе принимает. Вот попробовал его, но ему нужен предварительный усилитель радиочастоты, потому что чувствительность такая не очень, я бы сказал. И узкополосные ЧМ звучат очень тихо. Вот сейчас я. А что у него еще прикольного есть это вот на втором выводе функция шумодава вот резистор 10 киловом вот сейчас типа типа шумодав включен если короче подключить резистор то он отключится вот. вот так без шумодава а вот так типа шумодава Контакт что-то хреново было, сейчас все нормально заработал. А1.1. Но громкости мало. То есть с таким приемничком добавить ему усилить радиочистоты. И будет, и будет норма А1, 1. А1.1.1. 1.1.1. А1, тихо, очень тихо, в нм. Частоту маленько не поднастроил, вот, вот эта частота. Говорю в тангенту один, один, один, один, один, один, один, раз, два, три, раз, два, три, один, один, один, один, один, один. Вот, надо короче это делать предварительный усилитель вот ну прикольно можно на нем целую радиостанцию сделать